Привет, это Денис Михайлов, и сейчас у меня в руках иск на целых 300 страниц. 11 миллионов рублей требует от меня, исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. А все потому, что мы провели митинг 5 мая и якобы испортили зеленые насаждения. Цитирую. Повреждены и подлежат вырубке следующие зеленые насаждения. Газон на площади 1100 квадратных метров. Роза парковая в количестве 55 штук. Цветник на площади 4 квадратных метра. Кизильщик блестящий в количестве... 175 штук и так далее. Что такое кизильщик блестящий? Google вообще не знает. Но теперь мы должны заплатить 11 миллионов рублей за этот кизильщик, который мы якобы уничтожили. Хотя уничтожаем город не мы, а Беглов со своим подельником Игорем Албиным. Они вообще любят обвинять кого-то в своих бедах. Когда строился стадион, Албин во всем обвинял Бакланов, а сегодня вот выяснилось, что Бакланов он выдумал. Кто тогда, если не Бакланы, нанес ущерб стадиону? Так и непонятно. Но прокуратуре это не интересно. Главное быстро назвать виновника а расследовать ничего не надо это я уже не говорю о том что из бюджета на стадион потратили 48 миллиардов рублей а назвали газпром арена именем компании которая не вложила туда ни копейки мы видим что началась избирательная кампания беглова никому неизвестный ставленник кремля решил пополнить бюджет за счет жителей санкт-петербурга который мне нравится единая россия который против ненастоящих выборов и губернаторов назначенцев им мало наших налогов, им мало наших штрафов, которые мы платим после каждого митинга. Теперь мы должны заплатить за какие-то цветы. Это не нам нужно платить компенсации властям, а они должны за то, что каждый день грабят наш город. Самое главное, это все в очередной раз показывает, насколько они нас боятся. 5 мая в Санкт-Петербурге был самый яркий митинг. Смольный даже не пытался нам ничего согласовать. А теперь, видимо, Беглову нужны деньги на избирательную кампанию, и они решили начать сбор таким образом. Я призываю всех и каждого участвовать в умном голосовании. Призываю выдвигаться в муниципальные депутаты и поддерживать всех, кто выступает против нынешней власти и таких людей, как Беглов.